Мой эфир точно а, так отлично все идет все хорошо ну что ж друзья мои сегодня будет довольно таки для кого-то интересная тема для кого-то даже а, весьма полезная тема и в конце я вам дам четыре вопроса которые вы должны будете прописать дома, взяв тетрадку и ручку, сесть и прямо прописать ответы на эти вопросы, иначе, увы и ах, ничего не получится. То есть вы не сдвинетесь с мертвой точки. Итак, тема «Как справиться со своими негативными установками». Что ж, друзья мои, первое, что я бы хотела сказать, это, это по моему, по субъективному мнению, да, я делюсь же своими наработками, своим мнением. Это то, что в первую очередь вы должны признать, что они существуют. Вот это очень самое главное. Вообще, любое, любое лечение начинается тогда, когда вы признаете то, что вот действительно, допустим, у меня существуют негативные установки. То, что действительно я не могу бросить курить. То, что действительно я не могу бросить пить, да. Допустим, открыто сказать себе, признаться в какой-то определенной проблеме. Допустим, да, я алкоголичка, как я сделала в свое время много лет назад, точнее 14 лет назад когда я себе открыто в этом призналась, и с этого началось мое излечение. Да, я не могу бросить курить, а, и с этого вы начнете искать выходы, способы, чтобы бросить курить. Да, у меня есть негативные установки. С этого уже начинается а, работа с самим собой. Вот на самом деле, да, вот мне завтра будет 47 лет. но У меня такое ощущение, что я себя изучаю, изучаю что-то, все время изучаю, что-то прописываю, отвечаю на какие-то вопросы. Вот сейчас а, займусь гипнотерапией, да, почему? Потому что недавно я обнаружила в себе, на первый взгляд, мне казалось, что я себя люблю, обожаю, прямо м -м -м, со всех сторон, да, где-то смеюсь над собой, когда что-то в очередной раз сделаю не так, и начинаю, Ларка, ну вот ты опять накосячила. И начинаю сама над собой вот улыбаться, смеяться. Мне это нравится, вот это вот отношение, разговор такой э, с самой собой. Но недавно я поняла одну такую неприятную вещь. Где-то я все таки себе мстю. Вот где-то я себя ненавижу и за что-то наказываю. Вот теперь мне надо найти, за что же я себя наказываю. Вот, решила попробовать через гипнотерапию ответить себе вот на этот вопрос, где что, ну, у меня есть за что мне себя наказывать, да, но надо где-то вот найти эту конкретику и из себя ее выговорить. Те вопросы, которые я сегодня вам дам, они как раз направлены на то, чтобы поговорить с самим собой, выяснить, в чем, в принципе, причина-то. «А что я такого делаю-то? Почему я себя обесцениваю-то?» Только, друзья мои, честно надо будет ответить на эти вопросы, иначе не получится. То есть там где-то вот «Да, вроде я понимаю, да, а дай-ка я вот тут себе сам совру». Мы в основном очень много врем себе, и почему я сказала, что признайте, пожалуйста, то, что есть негативные э вещи по отношению к себе. Вот Я думаю, что я умру, так и не познав себя. Я планирую в 100 лет умереть, но я надеюсь, что я все таки умру и познаю себя, хотя не факт. Там столько работы, мне кажется, каждый человек просто все время должен сидеть и изучать себя, прорабатывать и двигаться вперед. Но это, конечно, делают только те люди. Вот я больше чем уверена, что посмотрит, наверное, вот этот эфир, допустим, человек 30. С 30 человек сделает, я думаю, только ответит на эти вопросы один-два. Почему? А, потому что, а, ну вопросы, да, зачем я буду там отвечать, и тем более уж прописывать. Но на самом деле. Когда мы это делаем, мы тем самым все равно двигаемся вперед. Это незаметно, это такие маленькие-маленькие шажочки, они незаметны, но они э, играют роль, они играют э, в наш, роль в нашем развитии. А почему один или два человека? Э, потому что действительно признаться себе э, в каких-то своих э, вещах негативных, да, это нам сложно. Но... Э, Человек, который занимается личностным ростом, он будет это делать. Вот, поэтому, а личностным ростом занимается на самом деле не так много человек. Да, многие слушают, многие там а, что-то делают для себя, да, но углубляться, как говорится, в изучении себя, это... Очень сложно, потому что ну, нравится нам иногда быть жертвами. Ну, не иногда, в принципе, я а зачастую, да. Нравится нам обесценивать себя. Тогда мы можем посидеть и в садо мазохистов поиграть. Ну вот, ну вот, ну вот, не так хорошо. Вот мне сейчас, вы знаете, вот я написала книгу, три года писала-писала, она не продается. Ну, но... Вот я почему, потому что я такая бедная, несчастная, вот пожалейте меня, пожалуйста, вот, Вася Пупкин, Маруся там какая-то, да, пожалейте меня, пожалуйста. Вот я такая вот несчастная, такая бедная. денежек у меня нет, да, вот, мне так выгодно, мне делать ничего не надо. Жаловаться это проще. А вот что-то сделать это сложнее. А вот то, что я сегодня вам предлагаю сделать, это никуда идти не надо. Никому не, на, не надо обращаться. Денег за это платить не надо. Вы просто берете тетрадку и ручку и просто отвечаете на вопросы. Ну что ж, идем к нашим все-таки вопросам, да, наконец-то. А то скажут, что ты говорил, говорила, и все не по делу, да. Но мне кажется, я говорила все по делу. Итак, вот наши чудесные вопросы. Я к ним перехожу вы можете их выписать, да, можете просто меня сейчас послушать, и потом вернуться к этим вопросам, сесть спокойно, да, включить видео, и записала. Вот вопрос первый. Почему я обесцениваю себя? Не врите здесь себе, да, Еще раз повторяю. Почему я обесцениваю себя? Значит, значит где-то мне это выгодно в любом случае. И какие выгоды я получаю от этого процесса? Вот, то есть тут одно вытекает из другого. Какие выгоды я получаю? Да, меня жалеют. Мне там, может, кто-то денежку переведет, да? Может быть, там не бросит меня кто-то, да? Ну, как можно бросить такую бедную несчастную? Обо мне же заботиться надо. Вот. У каждого свои, у каждого свои в принципе, будут ответы на этот вопрос. Единственное, что прошу честно на него отвечать. Дальше. Изменится ли что-то, если я начну думать о себе в позитивном ключе? изменится ли что-то, если я начну думать о себе в позитивном ключе? Что изменится? Да, вот можно, правда, изменится. А что изменится? Конкретно, конкретно ответить. Что может измениться, если я начну думать о себе в позитивном ключе? Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что это, Но это первый шаг. Понимаете, это признание самому себе, это уже первый шаг, а дальше будет второй, а дальше будет третья вселенная, дальше сама будет вам давать путь. Она даст вам того человека, который вам в чем то поможет, Она даст тот материал, который можно будет почитать. Главное начать. Дальше «Я способен приложить усилия на пути к себе». Но это тоже как бы вам надо будет честно ответить. Способна, способен ли я приложить усилия на пути к себе? Я способна, я знаю, я способна. Я вообще хорошая ученица, это я себе говорю. Дальше, что я могу для этого сделать? И вот здесь уже конкретно вы отвечаете, что вы можете сделать на пути к себе. Да, какие, допустим... Какие усилия? Ну, вы взрослые люди, вы сами уже понимаете и сами понимаете, что вы можете сделать на пути к себе. Ну, вот, допустим, когда я поняла, что где-то все таки я себе за что-то мстю, где-то я что-то, видимо, никак не могу себя простить, да, и что я могу для этого сделать? Вот я решила все-таки сделать для себя гипнотерапию. Вот я прямо себе ее пропишу, сделаю, попробую, вот запишу аудиофайл, буду лежать и входить в состояние гипноза и искать внутри себя, путешествовать там, в прошлое, в какие-то моменты да, своих детских травм и выковыривать все-таки, за что я себя всё... ненавижу. Вот вам, пожалуйста, мой выход из положения. Один из. Но факт тот, что раз я тебе себе раз я знаю, что я себе себе где-то мстю, то значит, соответственно, я уже буду что-то делать, еще что-то искать. Может, мне попадется какая-то литература, которую я могу почитать. Я прям сегодня запинаюсь и запинаюсь. Видимо, давно не ходила в прямой эфир. Вот, в принципе, все. Рекомендую прописать эти ответы. Не факт, что вы это будете делать? Но я просто рекомендую вот, как-то так. Пойду посмотрю, есть ли у меня там какие-то вопросы а, по моему. Ага. По моей сегодняшней теме. Ну что ж и еще, если вы, конечно, друзья мои, так, вот так, вот сейчас мы сделаем, если вы все-таки друзья мои считаете, что у вас нет негативных установок, то это здорово. Это замечательно. Можете прямо так в комментариях писать. Лара, у меня нет негативных установок, но на ваши вопросы я все же отвечу. Так что все. Всем пока-пока. Кстати, эти вопросы взяты из моей книги по актерскому мастерству, которая называется Мощный актерский мастер-класс. Приобрести эту книгу вы можете, написав мне в WhatsApp, Telegram 8985 447 087. С вами была Лара Шум. Без пяти минут именинница. Все, всем пока, пока, хорошего вечера.